Всем привет, дорогие друзья! Продолжаю вкладывать обзоры по аэродропу на бирже и Здесь мы зарабатываем монету фасдоллас каждый день, выполняя простые задания. Как выполнять задания депозит, трейд, своп, дайс. Сделал отдельные видео по фармингу тоже, ссылки в описании. У кого работает Twitter, Facebook, размещайте посты каждый день, добавляя что-то еще от себя, для того, чтобы социальная сеть забанила вас как спам общение в чате здесь на тему криптовалюты 10 сообщений 400 монет, каждый день можете выполнять задания ВК пока что не работает проверка пользователей 12 заданий в день проверка каждое засчитанное проверенное задание 100 монет как видите у меня статистика нормальная отклоненных мало Если вы еще не присоединились, то ссылка будет в описании под видео. Кто с мобильных устройств, отсканируйте QR-код, пройдите регистрацию за одну минуту и начинайте пользоваться биржей. Участвуйте в аэрдропе. Здесь подтверждать вашу личность не нужно. КИС не запрашивают. Все функции биржи доступны сразу после регистрации. Вот вывод работа с фиатной валютой, криптовалютой. Участие в аэродропах, фарминге и так далее. Без верификации. Присоединяйтесь, зарабатывайте. Торги стартуют в июне, плюс откроется фарминг, памп. Скорее всего инвестбокс будет сделан. На этом у меня все. Всем спасибо за внимание. Пока.